Всем привет, с вами Нана Аква. Сегодняшнее видео будет полезно для тех, кто пользуется осматической водой в своих креветочниках. Хотелось бы рассказать, как без лишних заморочек можно минерализировать осматическую воду до нужного вам значения. Поможет нам в этом прибор, измеряющий электропроводность воды, ТДС-метр. Наверное, вы слышали, что в аквариуме с креветками ТДС должен быть равен по разным мнениям от 140 до 180. Чаще всего это связано с тем, что многие люди измеряют жесткость воды в своих аквариумах при помощи этого прибора. Но это не совсем правильно. ТДС не измеряет напрямую общую жесткость воды, а связан с ней косвенно. И при разных показателях ТДС жесткость воды в аквариуме может быть одна и та же. Это связано с тем, что жесткость зависит от содержания в воде солей магния и кальция, в то время как ТДС-метр показывает общее количество растворенных в воде солей в том числе тех, которые на жесткость не влияют. Поэтому не советую апеллировать этим прибором, чтобы узнать параметр жесткости воды в аквариуме. Но этот прибор может помочь нам при минерализации астматической воды с солями жесткости, так как здесь можно проследить прямую зависимость показателя ТДС и GH на примере конкретной соли. Это очень удобно и избавит нас от постоянной проверки воды с помощью капельных тестов на жесткость. Что нам для этого нужно сделать? Для начала определиться, какой параметр жесткости мы хотим видеть в наших креветочниках. Я считаю оптимальным параметром общей жесткости для креветок, вне зависимости от того, коридина это или не кордина, от 6 до 8 градусов. От этого я и буду отталкиваться. Что делаем дальше? Набираем осмос, добавляя в нее соли минерализации. Я использую соль тибиш-шримс. Добавляем до тех пор, пока капельный тест на общую жесткость не покажет нам значение равное 6. Как только это произошло, замеряем показатель ТДС. И добавляем соль дальше, на этот раз пока тест нам не покажет значение равное 8. После чего снова замеряем показатель ТДС. Теперь мы имеем предельно допустимый показатель ТДС для подменной воды, при котором GH будет от 6 до 8. При дальнейших подменах нам нужно будет просто добавить соль до тех пор, пока показатель ТДС не будет в этом диапазоне. Нужно обязательно помнить, что каждая соль при равном показателе GH будет иметь разный показатель ТДС, этого не стоит забывать. Ранее я проводил эту операцию и мои показатели получились следующими. При добавлении солей GH+, общая жесткость стала равна. 6 при показателе ТДС 160, а 8 при 210. То есть при подмене воды для коридин я стараюсь добавлять соли до тех пор, пока показатель ТДС не будет в диапазоне от 160 до 210 но стараясь быть ближе к 210, так как GH моих аквариумах равен 8. А при добавлении солей GH общая жесткость стала равняться 6 при показателе TDS 190, а 8 при 250. Но в любом случае советую придерживаться не моих показателей, а провести всю операцию с капельными тестами самостоятельно, так как наши TDS метры могут быть по-разному откалиброваны и выдавать разные значения. На обратной стороне упаковки с солью написан примерный расход, но я предпочитаю ориентироваться все же по тДС метру, так как измерение мерной ложкой очень неточное. Что еще важно знать при подменах воды с солями жесткости? Чаще всего воду в аквариуме мы меняем один раз в 7 дней. За 7 дней часть воды из наших аквариумов успевает испариться. Ее необходимо восполнять и восполнять ее нужно чистым осмосом. Делать это нужно, так как после испарения воды становится меньше, но соли не могут испариться и остаются на стенках аквариума. При следующей подмене мы добавляем воду с солями, и те соли, которые остались на стенках аквариума, начинают также растворяться и увеличивают жесткость воды в аквариуме. Со временем произойдет так, что мы будем добавлять воду с одним и тем же значением джаш, но джаш в аквариуме будет увеличиваться. Чтобы этого не произошло, нам нужно восполнять испарившуюся воду чистым осмосом. Для этого очень удобно сделать пометки на аквариуме, которые покажут сколько воды было при подмене и сколько ее испарилось и нужно восполнить. При крайней подмене воду я добавлял до края этой красной полосы. Сейчас часть воды испарилась и ее необходимо немного долить. Старайтесь сделать так, чтобы к следующей подмене у вас было воды столько же, сколько было после подмены в предыдущий раз. Таким образом у вас не возникнет проблем с увеличением жесткости. Еще один момент, на котором стоит заострить внимание. По логике, если мы добавляем в аквариум минерализированную асматическую воду с показателем ТДС, к примеру, 160 и уровнем жесткости 6 градусов, то ТДС в аквариуме у нас всегда должен оставаться 160. Но это не так. Со временем ТДС в аквариуме будет увеличиваться в связи с тем, что в нем будут образовываться разные соли. На это не стоит обращать какого-то пристального внимания, это нормально. Главное следить за показателем ТДС только в воде для подмены. Где нам поможет ТДС метр еще? так это в определении того, когда осматическая мембрана фильтра отжила свое и ее нужно менять. Если мембрана новая, то на выходе из фильтра мы будем иметь воду с показателем ТДС до 5 единиц. Это считается нормальным показателем для бытового фильтра. Как только это значение начинает расти, и на выходе мы получаем не 5, а к примеру 15, мембрану стоит заменить. Напишите в комментарии, какому показателю TDS вы следуете при подмене воды, и какому Джаш он равен. Надеюсь это видео оказалось для вас полезным, а на этом все, спасибо что досмотрели до конца, пока.